Глава девятая. Скрытая ценность вашей эмоциональной реакции. Зрительные ощущения отличаются от слуховых, обоняние не похоже на осязание. Но, несмотря на все их различия, эти чувства являются вибрационными толкованиями. Если, например, зрение, слух и обоняние далеко не всегда способны предупредить вас, что плита горяча, то как только вы случайно дотронетесь до нее, чувствительные датчики, находящиеся на коже, сразу дадут понять, что делать этого не следовало. С момента рождения вы снабжены чувствительными, развитыми и сложными переводчиками вибраций, которые помогают понимать, распознавать, и давать характеристику любому из испытываемых вами ощущений. Вы используете данные вам от природы 5 физических чувств для толкования своего физического жизненного опыта. Но при рождении вам были даны еще и эмоции, которые скорее и можно назвать вибрационными переводчиками. Они служат для того, чтобы вы в каждый конкретный момент могли понимать все происходящее. Благодаря эмоциям вы можете узнать, что именно вы испытываете. Эмоции – индикаторы вашей точки притяжения. Эмоции каждую минуту показывают вибрационное содержание вашей сущности. Таким образом, узнавая больше о своих чувствах, вы также получаете информацию и о своем вибрационном посыле. И однажды объедините знание закона притяжения с пониманием возникшего в данную минуту вибрационного посыла. Тогда вы сможете полностью контролировать собственную точку притяжения. Благодаря этому знанию вы способны сделать жизнь именно такой, какой вы хотите. Ваши эмоции просто, ясно и однозначно показывают отношения с источником. И так как именно эмоции могут рассказать все, что вы хотели узнать о своей связи с источником, то мы станем называть их эмоциональной руководящей системой. Если вы приняли решение двигаться вперед в развитии своего физического тела, значит полностью осознали свою неразрывную связь с исходной энергией и поняли, что эмоции могут быть индикаторами, позволяющими каждую минуту узнавать о состоянии этой связи. Итак, осознав силу той руководящей системы, к которой у вас есть постоянный доступ, вы перестанете чувствовать тревогу или замешательство, только счастье и радость. Жизнь превратится для вас в настоящее приключение, от которого просто дух захватывает. Ваши эмоции – индикаторы соответствия исходной энергии. Ваши эмоции показывают степень соответствия источнику. По правде говоря, вам никогда не удастся добиться настолько сильного несоответствия источнику, чтобы полностью потерять с ним всякую связь. Но вот выбранный вами образ мыслей, то есть объекты, на которые вы обращаете наиболее пристальное внимание, самым существенным образом влияет на степень соответствия или несоответствия нефизической энергии, которая является вашей истинной сущностью. С течением времени вы сможете в любой момент точно определить, какова степень вашего соответствия своему истинному «Я». Дело в том, что когда вы имеете полный доступ к энергии своего источника, то испытываете счастье и радость при низкой же степени соответствия, грустите, переживаете, боитесь или страдаете. Обладая законным правом создавать то, что хотите, вы абсолютно свободны, как творец. Зная об этом и фокусируясь на мыслях, которые находятся в вибрационной гармонии с желанием, вы чувствуете абсолютную и безусловную радость. Но если в голове поселились негативные мысли, вы начнете чувствовать себя так, словно попали в рабскую зависимость, ощутите подавленность и бессилие. На самом деле все человеческие эмоции находятся в диапазоне между этими двумя полярностями — радостью и бессилием. Используйте эмоции для поиска пути к благу. Когда мысли созвучны с внутренним «я», вы чувствуете гармонию, приносящую свет в физическое тело. Радость, любовь и чувство свободы — являются показателями данного соответствия. Но если вдруг в голове поселились мысли, которые не совпадают с вашей истинной природой, физическое тело начинает испытывать дискомфорт. Вы чувствуете себя так, словно связаны по рукам и ногам. Депрессия, страх или тоска являются признаками несовпадения вибраций. Точно так же, как скульптор лепит свое произведение из глины, вы творите свою жизнь с помощью энергии. Вы делаете это одной только силой своей мысли. Думаете о чем-либо, вспоминаете об этом, время от времени представляете себе желаемое. Вы фокусируете энергию, когда разговариваете, читаете, пишете или слушаете. Даже просто вспоминая или представляя себе что-нибудь, вы фокусируетесь на объекте с помощью мыслей. Скульптор, который постоянно совершенствует свое мастерство, с течением времени начинает понимать, что способен творить желаемый образ сразу, без бесконечных переделок. Точно так же и вы можете научиться использовать энергию, творящую миры, и создавать свою жизнь одной только направленной силой мысли. И как скульптор руками чувствует путь, которым он может воссоздать свои видения, так и вы будете использовать эмоции, чтобы чувствовать путь к благу. Глава 10. Три шага к воплощению в жизнь любого вашего желания. Творческий процесс на самом деле очень прост. Он состоит всего из трех шагов. Шаг первый. Ваша задача. Вы просите. Шаг второй. Не ваша задача. Запрос принят. Шаг третий. Ваша задача. Вы должны принять данный вам ответ». Вам нужно впустить его в свою жизнь. Шаг первый. Вы просите. Благодаря великолепию и разнообразию окружающей действительности, в центре которой вы находитесь, шаг первый делается легко, можно сказать автоматически. Это то, что дано вам природой самого рождения. Все ваши мысли – как едва уловимые и практически неосознанные, так и сильные, четкие, определенные — это не что иное, как результат влияния всего многообразия повседневной жизни. Желание или просьбы — это естественный побочный продукт отражения вами фантастических контрастов окружающей действительности. Итак, шаг первый происходит сам собой. Шаг второй. Вселенная отвечает. Шаг второй также не представляет никакой трудности, поскольку это вообще не ваша работа. Шаг второй ⁇ это задание, которое должна выполнить не физическая энергия, дело божественной силы. Все ваши просьбы, большие или маленькие, простые или сложные, Вселенная немедленно понимает и принимает без всяких исключений. Каждое сознание имеет право просить и способность сделать это. И все, даже самые незначительные просьбы, принимаются с уважением. На каждую из них сразу же дается ответ. «Когда вы просите, вы получаете. Всегда» свои прошения вы иногда облекаете в слова, но гораздо чаще они посылаются в виде постоянного вибрационного потока желаний, следующих одно за другим. И к любому из них во Вселенной относятся бережно и уважительно. На каждое дается немедленный ответ. На каждый вопрос вы получаете ответ. Каждое желание воплощается». Каждую молитву слышат. Каждая просьба выполняется. Многие начнут спорить с нами, приводя в качестве аргументов неисчислимое количество желаний, которые так и не исполнились. Причина на самом деле очень проста. Эти люди до сих пор не поняли, что наиболее важным в процессе является третий шаг – без этого третьего шага оба предыдущих, и первый, и второй, будут совершенно бессмысленными и не приведут ни к какому результату. Шаг третий. Вы принимаете. Шаг третий — это практическое применение искусства принятия. Это главная причина существования вашей руководящей системы. Это шаг, при котором вы настраиваете вибрационную частоту вашей сущности в соответствии с вибрационной частотой желания. Точно так же, как радиоприемник должен быть настроен на нужную волну, вибрационная частота вашей сущности должна совпадать с вибрационной частотой желания. И мы называем это искусством принятия, то есть умением впускать в свою жизнь то, о чем просишь. Если вы не находитесь в режиме приема, то вам может показаться, что все ваши просьбы игнорируются, даже если на них уже давно был дан ответ. Вы будете считать, что ждете и надеетесь понапрасну, потому что ваши молитвы никто не слышит. Но на самом деле все это происходит не потому, что просьбы не достигли цели, а потому, что вибрации не были приведены в соответствие с тем, чего вы хотите. Вот почему вы не впустили желаемое в свою жизнь. Каждый объект состоит из двух – желания и нежелания. Каждый объект внимания на самом деле представляет собой скорее сразу два объекта – собственное желание и его противоположность. Даже если вы искренне считаете, что думаете о своем желании, в действительности вы часто в тот же самый момент думаете и о его полной противоположности. Проще говоря, вы думаете «я хочу быть здоровым, я совсем не хочу болеть». Я хочу быть уверенным в своем финансовом положении. Я не хочу терять деньги. Я мечтаю создать крепкую любящую семью. Я не хочу оставаться один. То, о чем вы думаете, и то, что в конце концов получаете, всегда находится в точном вибрационном соответствии. Поэтому неплохо было бы осознать взаимозависимость между своими мыслями и событиями происходящими в жизни но еще лучше если вы сумеете определить куда направляетесь прежде чем попадете туда вы должны понять ценность своих эмоций и осознать важность тех сведений которые они вам сообщают тогда уже не нужно будет ждать пока то или иное событие произойдет в жизни Благодаря эмоциям вы узнаете, какая именно вибрация была вами послана, и поэтому заранее сможете понять, к чему идете. Направляйте внимание на желаемое, а не на его отсутствие. Процесс созидания происходит постоянно, вне зависимости от того, осознаете вы это или нет. Благодаря многообразию окружающего мира в вас постоянно возникают все новые и новые стремления и желания. Поэтому вы постоянно посылаете их в виде вибрационных запросов, даже если совершенно не догадываетесь об этом. В тот же самый момент, как вы отослали свое желание, исходная энергия получила данный вибрационный запрос и, согласно закону притяжения, немедленно дала на него ответ. Вам же осталось только принять его вибрационно. Причиной вашего неверия в то, что на все ваши запросы обязательно дается ответ, является время, которое, как это бывает очень часто, отделяет вашу просьбу. Шаг первый от принятия. Шаг третий. Ваше желание может быть выражено в четкой и ясной форме, но чаще всего оно есть результат окружающих вас контрастов. Именно поэтому, вместо того, чтобы думать о самом желании, вы зачастую фокусируетесь на ситуации, его породившей. Таким образом, получается, что ваши вибрации направлены скорее не на желание, а на причины, по которым оно возникло. Приведем пример. Вашему автомобилю уже много лет, и он все чаще и чаще требует ремонта, да и выглядит, прямо скажем, далеко не лучшим образом. Совершенно естественно, что вы начинаете мечтать о новой машине. И если желание очень сильное, если вы уверены, что машина непременно у вас появится, то вибрационные ракеты этого желания направятся к источнику, который получит их и немедленно ответит в полном соответствии с тем, чего вы хотите. Но все дело в том, что вы не всегда осознаете силу законов Вселенной и трех шагов процесса созидания. Поэтому ваши чистые и сильные эмоции живут совсем недолго. Итак, по идее вы должны были бы направить свое внимание на возникшее у вас новое желание и работать над мыслью о хорошей машине, достигая таким образом вибрационной гармонии с желанием. Вместо этого вы оборачиваетесь и смотрите на свой старый автомобиль, начиная вспоминать все те причины, по которым вам захотелось купить другой. «Меня больше не устраивает эта машина», – заявляете вы, и даже не догадываетесь о том, что, глядя на неугодный вам предмет, вы направляете вибрацию именно на него» а не на то, что вам в действительности хотелось бы иметь. «Мне обязательно нужна новая машина», — утверждаете вы, а сами в это время созерцаете вмятины, царапины и прочие дефекты своего старого автомобиля. Каждый раз, подтверждая свое желание иметь новую машину, вы, тем не менее, все время невольно возвращаетесь к сегодняшней, неприятной для вас ситуации. Делая это, вы не только не достигаете вибрационной гармонии со своим желанием, но еще и отодвигаете его реализацию на неопределенный срок. До тех пор, пока в сложившейся ситуации вы больше думаете о том, чего не хотите, вы не сможете получить то, чего действительно хотите. Иначе говоря, если вы станете думать только о прекрасной новой машине, то вам обязательно представится возможность ее получить. Но если вы предпочтете сокрушаться по поводу той консервной банки, которая сейчас находится в вашем распоряжении, то не стоит ждать, что к вам приедет желанный новый автомобиль. Поначалу вам может показаться, что трудно провести четкое разграничение между настоящими мечтами о новой машине и назойливыми мыслями о старой но однажды вы найдете доступ к собственной эмоциональной руководящей системе, и тогда вам не составит труда четко отделять зерна от плевел. Теперь у вас в руках ключ к исполнению всех желаний. Однажды осознав, что мысли – тождественны точки притяжения, а чувства являются показателями уровня принятия или сопротивления – вы получите в свои руки ключ к реализации всех своих желаний. Нельзя все время испытывать положительные эмоции и в результате получить все с точностью да наоборот. Точно так же невозможно постоянно испытывать негативные эмоции, а в конце получить хороший результат. Дело в том, что чувства являются самым точным показателем соответствия или противодействия естественному благу. Несмотря на то, что на самом деле не существует никакого источника болезни, вы способны излучать мысли, препятствующие естественному состоянию здоровья. Точно так же вы, в силу выбранного образа мыслей, можете закрыть доступ к собственному материальному благополучию, хотя на свете нет никакого источника бедности. Благо постоянно доступно вам. Но если вы не научитесь распознавать мысли, заставляющие вас тормозить или сворачивать с пути ведущего к нему, это непременно отразится во всех сферах жизни. Не имеет ни малейшего значения, насколько далеки вы в данный момент от исполнения желания. Если вы будете обращать внимание на свои эмоции и начнете мыслить позитивно, то сможете снова достигнуть вибрационной гармонии с благом, что является наиболее естественным для вас состоянием. Помните, вы — продолжение чистой, положительной, нефизической энергии. И поэтому, чем лучше вы себя чувствуете, тем в большей вибрационной гармонии находитесь со своим истинным «Я». К примеру, если вы испытываете чувство благодарности за что-либо, то находитесь в вибрационном соответствии с собой. Если вы любите кого-то, если вы любите самого себя, то также находитесь в вибрационном соответствии со своим истинным «Я». Но если отношения с самим собой и окружающими у вас не клеятся, то вы посылаете вибрацию, не совпадающую со своей истинной природой. Негативные эмоции, которые вы в этот момент испытываете, должны прозвучать для вас как сигнал тревоги, предупреждающий о том, что вы вошли в режим сопротивления и потеряли связь между физическим и нефизическим «я». Мы часто говорим, что нефизическое «я» — это ваша внутренняя сущность или ваш источник. Не имеет значения, как вы называете его, источником энергии или жизненной силой, но очень важно сознательно контролировать свою связь с ним и чувствовать, когда вы каким-либо образом препятствуете соединению. И именно эмоции будут постоянными индикаторами уровня доступа или противодействия этому вечному источнику.